Находится тут какое-то здание, так вот здесь стройка, так, там еще какое-то большое здание. Ладно. Так, ладно. А -а -а. Так, рассвет уже. Действительно. Стоп. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, бандиты. Так, так, так, так, так, так, так. А, что-то я не понял. Так. Что? Это машина? Что это? Что это за жижа? походу снайпер еще черт так видимо ть, а, видимо те бандиты которых я убил так я шум там наделал видимо они по рации сообщили о нападении и пришла им подмога так черт надо убираться отсюда а, не буду на них тратить время и патроны так где выход а вот выход так ладно так что мне там по патронам так все нормально так поесть поесть а, патронов очень мало а... черт Ладно. А, так, магазин для ука, ука, ука где у. А СВД для СВД есть? Так, для СВД есть. Так для СВД и все. Супер, супер, супер, супер, супер. Так. Я не понял, где машина? Это же я не понял, где моя машина? Черт, я же ее здесь оставил. Черт, кажется, они ее стырили. Блин, там были вещи они... немало, так так Так-так-так, новых. Черт, придется перебить. Покеру машину. Так, так, так, так. так. Если увидит, то мне пиздец Если он увидит, то все. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, все. Так, придется. сайдин тихо, сайдин Так, ладно, это я. сайдин сайдин сайдин сайдин сайдин сайдин сайдин Тихо, тихо, тихо, сейчас. Сейчас мы перебьем пойти. Так. Черт крепкий орешек. Ладно. типа ближе поднити поближе так сейчас перебьем их так Ой, страшно как Муса. Так. Завалил. завалил. Так, там патроны. Там патроны. Так, это для Ауга. чё то не страшно, в этой же шум есть. Поэтому я не буду. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, тихо! Моя машина! Моя машина! Так, снайпер, снайпер! Так, там моя машина. Так. Так, так, так, так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тропчики. Так, это что? Лео 96. Так, ну у меня. У меня нет этого оружия еще. Может будет со снайперов смогу получить. Так. Там бендит. что делать что делать что делать а, патронов у меня мало нужно все прям так у меня есть а этот -это скорпион а для скорпиона у меня патронов нету так все у меня нету Проскочить. Где не заметили? Надеюсь, что не заметили. I'm not sure, I'm not sure, sniper. sniper, sniper, sniper. Надо как-то... Так, там снайпер тоже. Тихо. Блин. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Все супер. А сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так. Так, там грозит там много. Так, черт там еще снайпер. Чего вот так возьмем? Вот снайперов. Сначала нужно убить всех снайперов. Так. Еще. Так, Отлично. Так. Черт. У Я понял. Черт. Так, так, так, так, так. Выпало оружие? ну ка ну-ка. Ну не выпало. Так. А, так. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Тихо-тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Чёрт. Instead of понимаю что происходит ну, это вот так давайте Мать. так ладно хрен с вами короче че чем бы так очень много, очень много. Прям натискать и... ...плотную. А, машина, машина. Всё, я вроде... ...все пен... нет. А, ну зачем Мне два не надо. Патрончики возьму, патрончики возьму. Тихо, тихо, тихо, тихо. Очень не заметил. Так. Ну кину так много, так. вот Туда добежать. Тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно. О! Оброня, броня, броня, броня. Не она... Сейчас... Не помешает. Так. Так, все отлично. Новая броня есть. А, так, вообще пойти должен был уже идти давать файл тому военному, который по рации со связался. Но дело серьезнее. Надо обидную машину. Так. Так, так, так, так, так. Где я нахожусь? Так я нахожусь. Здесь. А, далековато еще. Так, что не нужно? Что не нужно? Так это не нужно. Так, аптечек у меня много. L96, L96. Так, у меня есть еще граната, кстати, граната. Дима я подобрал. Что-то я не замечал себе внутри. Так. АК, АК. А -а -а так. of me a missile Так, так, так, так. Тут вроде я все прошарил. Так, помог Так. Точно, тут же дробовик есть. Она а, возьму, возьму, возьму, возьму. прочистить все я здесь перебил Моя машинка О, так. вещи вещи вещи так А, машина машина машина заводится так а, так это не надо черт Твари. мне вещи собрали. Черт, там бензин был. А -а -а. <кх> так. Чёрт. Вот а ты... Тебе хана. Ты мне всё скажешь, папа. Ты мне скажешь всё, где мои вещи. Где мои вещи. Там... Там было... Там были патроны было оружие там граната было черт черт а, твари сволочи так не ну все это серьезная война я намерен мере перебить всех бандитов в этом городе до одного и не по что. так там не поднимусь сейчас сейчас, сейчас я поднимусь да сейчас я подниму сейчас сейчас сейчас я поднимусь так так так так так так так так так так так погоди, погоди. погоди сейчас станет. Да, я потрачу сейчас время, но что не умные вещи. Все возможно. волочь убил вроде всех перебил да да вроде перебил всех отлично так я делал все скрытно надеюсь не на этот раз никого не посвали, но в любом случае я уезжаю, сто процентов. А, так, я здесь же все собрал. А, так, так, так, вот я оставил. Так, вот я тут оставил. А 96 я сюда, пожалуй, меня нет этого оружия, все-таки около снег. Так, ладно, хорошо, допустим. А, здесь оставаться я точно не буду, чтобы не упасть. А, сейчас... О, тихо. тихо, тихо. Сейчас утро, сейчас утро. А -а -а, так надо уезжать. Черт, не загородили, им за. Нельзя... так они здесь все подогражали. Мне нужно туда, мне нужно туда. Проехать как-нибудь. Погулять Поломается, кстати соберем и нормальный взялся так здесь... Здесь, здесь здесь никого все отлично я их всех перебил может на эту машину ехать так, надо посмотреть сейчас свою В каком она состоянии туда уже следует на как каком машине, я уеду Так, вот мои вещи Фух Так, они уж себе все прибрали, вот зараза Что это ТТ Ладно, прости М9 а черт Та, возьму я его не возьму на купить а, нормально все есть нормально так я думаю надо костер затушить Да. Кто То кто еще сбегутся, зомби. А до сих пор не верю, что произошел конец это. Вроде обычный день был. С И тут вот все обернулось. Я должен на всю семью надеюсь, что они еще живы. А, очень надеюсь. Так. Можно было бы на вертолете улететь, но. А -а -а. Мне интересно, что это за здание, похоже на эту лабораторию. Ну, Чтобы да, да зайти. Так. Что у нас не в нормальном состоянии, не нормально. Так. что я сквозь там проехал. Застройкой. застройка застройка попозже пока что я... Да, я хотел зайти сюда узнать что чуть... не погодите погодите возможно здесь есть что-то Можем здесь есть что-то. Туда лучше уже подольше. Так. Так, так, так, столики, это кафе походу. Да, это походу кафе. Так, здесь уже никого нет, то понятно. Лифт. Так, лишний не работает. А, это понятно. Нет, но как я поднимусь? Видимо, я не поднимусь. Так вот это для другого входа может, может здесь как-нибудь. И что у нас? Чёрт! Ага, там вот лестница наверх есть так, хорошо допустим допустим не бомж, чтобы в мусорке лазить. Так, ладно. Так, что это хуй муж? Так, что подобрать не могу. А, да. Тут логично. Так. Домик. Ага. Допрыгнул. Допрыгнул. Так, я здесь по... Да, я здесь остановлюсь. Машины я помню, где все. Возможно, в этом здании. Ладно. Возможно в этом здании находится. Я пока прошарю вот это. Черт. О, здесь нормально так. Возможно, здесь кто-то есть. Ладно. А. Потом все сделаю. Сейчас я пойду... А. Передохну немного. Да, тут что то что-то. О, что-то я устал.